Друзья, всем доброго времени суток! С вами Надежда Дручинина и Академия Успех Вместе. И сегодня вновь говорим о компании Бепик. Вы уже знаете, что компания Бепик всегда с большой любовью заботится о своих партнерах и клиентах, всегда старается облегчить нам нашу жизнь. И вот сейчас она придумала новую возможность, благодаря которой в разы облегчила нам вывод денег из электронных кошельков. В принципе, и раньше-то никогда проблем с выводом не возникало, и партнеры всегда получали свои деньги. Сейчас это стало просто как две копейки. Благодаря тому, что компания ввела новый кошелек GPG. Это, ребят, большая редкость, и в других компаниях этого нет. Благодаря этому кошельку мы теперь можем выводить свои деньги сразу на наши карты. Причем не важно, обычная это пластиковая карта или виртуальная карта. При этом мы очень сильно экономим на процентах. Для Казахстана это вообще копейки, всего 1%. Для России чуть подороже, но в любом случае это просто очень-очень дешево, потому что деньги сразу приходят на наши карты, минуя различные другие платежные системы, системы выводов, где раньше приходилось отстегивать достаточно большие комиссии. В общем, сейчас я вам покажу и расскажу, как активировать этот самый кошелек GPG и как с помощью него вывести свои деньги из своего электронного кошелька Beepik. Ну что, поехали! Ребят, вот я сейчас нахожусь в своем кошельке сайта Beepik. И вот видите, у меня здесь такая кнопочка появилась. Раньше ее не было, потому что не так давно возможность выводить кошельком GPG у нас появилась. И вот видите, да, вы не активировали свой gpg электронного кошелька сейчас мы это сделаем вместе активировать жмем да так сотрудник пароль на так понимаю что мне нужно придумать здесь какой-нибудь пароль придумали еще раз повторяем так тут придумываем пин второе имя мне не нужно меня вполне устраивает мое имя надежда фамилия дручинина электронный адрес тут автоматически все стоит указан мой номер телефона адрес стоит так все верно а, так так так важно если какая-либо Часть информации неверно, обновить сейчас выше. Если все выглядит правильно, зарегистрировать регистрацию. Нажимаем на зеленую кнопочку. Так, поздравляем. Мой счет GPG был создан. Ура! Переходим вот сюда. Перейдите и закрепить. Так, жмем. Так, перенаправляют нас на новую страничку. Ага, и здесь нужно заполнить предоставленную форму. Ну что, давайте разбираться. Давайте я вам сейчас сделаю экран побольше. Выбираем страну. У меня это Россия. Ну или Российская Федерация, посмотрим. Ага, Россия. Моя электронная почта указана уже. Все верно здесь. Так, мой номер в БЕПик И здесь э, предлагают либо внести свой пароль, который у нас в Биэпик, либо написать новый пароль. Угу. Идем дальше. Ответить на вопрос. Ага, проверка. То есть этот вопрос я и выберу, отвечу на него. Я думаю, что стоит инф эту информацию где-то себе потом записать, чтобы если вдруг какие-то вопросы с кошельком возникнут, мы э, вспомнили, что вот на данные вопросы, да, на какие именно и каким образом мы отвечали. Так, и еще один у нас вопрос. Так, так, так. School. Моя любимая школа, <laughs> у меня была она единственная. Идем дальше. Мобильный телефон свой указываем. Начинается с кода страны. Россия это плюс 7. То есть восьмерочки здесь писать не нужно. И сам номер. Так, а тут у нас это у меня Билайн. Сейчас мы переведем, что тут нам написали. Проверим на всякий случай. Так, оставьте мне к тексту, когда мне... Ага, да, конечно. То есть они нам предлагают э, отправлять нам текстовые сообщения на наш номер телефона, когда произойдет вывод, вывод денег. Поэтому, конечно же, мы с этим соглашаемся. Соглашаемся. Идем Дальше. А, зона, часовой пояс. Ага, по Гринвичу у нас получается. По Гринвичу у нас идет плюс 3 часа. А, так, ну, поскольку... А, Алматы есть. Ну да, с Алматы у нас 3 часа разница. То есть, если у них плюс 6, значит, у нас плюс 3. Все верно. Вот московскую, московского региона я не вижу. У меня время московское, потому что я живу в Краснодарском крае. Вот, ну, Оставляю вот здесь вот G, GMT плюс 3, Багдад. Посмотрим, что получится. Дата вашего рождения. Здесь нужно указать все правильно, потому что это очень важно. Так. Адрес пишем. Адрес. Адрес а, заполняем латинскими буквами, как и при регистрации в компании Бепик. То есть здесь а, улица, номер дома, квартиры, если есть. В адресной строке 2 я написала словами свой регион, Краснодарский край, потому что из предложенного списка а, России здесь вообще не было. Ну, а, в Сити идет а, ваш населенный пункт. да. И вот здесь стоит провинция. Мы выбрали Россия. Zip-код ⁇ это наш почтовый индекс. Номер телефона. Здесь ставим галочку и жмем ⁇ Отправить ⁇ Поздравляем. Вы активированы. Пожалуйста, перейдите к логину. Окей. Так. Я не робот. Зашли. Замечательно. Мой язык русский. Так. Создан наш кошелек 18 июня. Угу. Плюс-минус баланс. Ваша оплата будет. Ну вот, мы зашли в свой кошелек, друзья. Здесь можно выводить денежки теперь наши из компании. И я хочу вывести деньги на мою карту. Так, добавьте карту в правой стороне экрана. окей Так, ага, значит выбираем. Добавить кредитную или дебетовую карту. Жмем. А здесь пишем. Имя, фамилия. Снова заходим в свой кошелек Beepik. Жмем «Снять средства». Вот здесь, видите, появилась возможность вывода через GPG. Выбираем сумму, которую будем выводить. Единовременный вывод можно осуществить в размере 2000 долларов. Но мы сегодня с вами сделаем пробный вывод и выведем 100 баксов. Так, то есть, вот таким вот образом заполняем. Внизу пишем свой логин, вернее, пин, который мы придумывали для вывода. Жмем на кнопку «Продолжают обзор». Так, ну вот, деньги ушли. И вот здесь, видите, написано в ожидании одобрения администратора. То есть, как только статус изменится, будет одобрен, деньги появятся на кошельке. Кстати, для того, чтобы в кошелек попасть, нужно вернуться на приборную панель сайта Бепик. Чтобы попасть в наш новый кошелек, мы нажимаем вот здесь на кнопочку Вход в GPG. То есть она у нас появилась. Заходим. Ваш пароль вписываете. Жмете. Я не робот. И нажимаем на кнопку логин. Вот мы зашли в свой кошелек. У меня здесь пока еще, видите, денег нет. То есть они из компании не поступили. Как только операция будет одобрено администратором, так здесь появятся деньги. Друзья, всем привет! Прошло три дня, и вот сегодня от компании Beepik мне пришло письмо, подтверждение. Вы только что заплатили. То есть те 100 долларов, которые мы с вами вывели из электронного кошелька, отправили в GPG кошелек. Ну и давайте разбираться дальше. Идем в наш аккаунт бепик заходим в кошелек я не робот логин обратите внимание что за вывод берется комиссия в размере 5 долларов 50 центов то есть при выводе любой суммы с вас будут брать вот такую комиссию то что касается россиян у меня российская карточка сбербанка ну нужно понимать да конечно же чем Сумма больше, тем процесс вывода будет выгоднее. И не забывайте, что внутренние деньги, они всегда в цене. То есть зачастую люди новенькие, либо партнеры, у которых просто нет нужного количества карт, обращаются за покупкой внутренних денег и просто отправляют обычные деньги нам на наши карты взамен внутренних. Ну что, получается 93 доллара пятьдесят доступно ну, давайте мы сейчас э, попробуем вывести именно эти 93 50 заодно проверим выводится ли копейки жмем дальше а здесь у нас написано что пожалуйста подождите 45 рабочих дней для того чтобы деньги поступили на карту а, ну и здесь подтверждает транзакцию я понимаю что все прикольно все хорошо да Подтверждаем. Процесс перевода средств начат и будет завершен после утверждения вашей компании. Окей. Ну вот мы видим, на вывод стоит 93 доллара 50 центов, 5.50 комиссия. Как только операция будет подтверждена компанией, так деньги поступят на мою карточку. Кстати, об этом я вам сообщу дополнительно, пришли ли мои деньги. Если для вас видео было полезным, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на канал. Впереди вас ждет много полезных и интересных видео. Если возникли вопросы, пишите их в комментариях. Также обращайтесь по контактам, которые найдете в описании видео. С вами была Надежда Дручинина, компания Биепик и Академия Успех Вместе. Всем успехов, здоровья, процветания. До новых скорых встреч!